в своей работе я ну, экспериментировала много с разными методами и в итоге становилась на естественном уложении. я давно обучаю людей э, сам, техникам самомассажа и это вот очень люблю объяснять чтобы вам вложить понимание вот как это работает не просто что вот подвигай поделай там кошкины лапки э, или какие-то точки а чтобы вы понимали и чувствовали движение это порабатывать некий навык, такую нейронную связь, когда потом это делается на автоматизме и от удовольствия, а не потому, что надо. И сегодня была такая идея сделать массаж глаз во время нанесения сыворотки. То есть мы его будем разбирать, этот самомассаж, где-то ну, полтора часа, каждое движение, пальчик поставим, но вы в итоге будете его делать там, минуты за три. И вот по таким маленьким шагам мы... С вами будем улучшать состояние глаз. И а, прежде чем приходить к вот, а, глазам, мне хотелось бы услышать вашу обратную связь, что беспокоит именно с вашими, а, что беспокоит вас а, с глазами. Кого-то, может быть, отеки, Очень. отеки. Очень. Ага, мешки под глазами, да? Вот отеки и мешки немножко разные, потому что мы по стадиям, да? А мешки больше относятся к жировым пакетом, и мы сегодня их тоже разберем. Субы. А, сухость подглазничная, да? Угу. да. Я сразу про микроциркуляцию думаю. Ага, отлично. Следующее. Кто еще? Расползание морщин от глаз. Гусиные лапки, да? Да, основное такой момент. А, может быть нависающий век у кого-то? Да, такой вот распахнутости хочется глаза, что еще может быть? Глаза когда вовнутрь внутрь да? Да, вот это вот западение такое, да? Западение глаз, уменьшение глаза, там вот до его объема как бы. А может быть кроме мешков под глазами еще у кого-то вот здесь вот есть, да? Сложность, синяки, двойной мешок. Да, да, да, да, да, посмотрим. Так, ну, в общем, мы пришли на правильное место. Мы сегодня все это разберем. И а, что нам куда нужно посмотреть, чтобы а, работать с глазами? А, в первую очередь нам важно расслабить мышцы. То есть это вот примерно такая логика нашего мастер-класса. А, мы расслабим мышцы, и почему это важно, вот круговая мышца глаза, которую вы наверняка знаете все, да, вот она уходит вокруг косточки орбитальной, она стареет по принципу диафрагмы фотоаппарата, вот она когда сужается, и у нас примерно так же вот глаз, он становится чуть меньше, и обратите внимание, что мышца, круговая мышца глаза, она практически, да, вот уходит в век, и это вот все как бы мышца, и потихонечку насужается, глаз становится меньше или западает, поэтому важно ну, работать именно с этой мышцей. А, далее важно снять отек, это поработать с лимфатическими и венозными сосудами, мы сегодня посмотрим как они расположены и что делать. А, важно сбалансировать нервную систему, Здесь у нас есть точки выхода лицевого нерва, и работая с ними, мы можем снимать вот это напряжение глаз, особенно последние, там, 10-5, наверное, 5 лет. Последние, когда появляются телефоны, соцсети, у нас очень много ближнего зрения, и это проблема действительно последних лет. И мало дальнего зрения у нас появляется вот это вот напряжение нервной системы, да, фокусировка постоянная. Нам эту фокусировку нужно снимать и расслаблять через точки выхода нервов. Дальше мы подвигаем о, пакетов, тут ошибка, жировые пакеты через фасции. И вот то, что мы описали с вами, жировые пакеты на нижнем веке, чуть пониже, суфы называются, они тоже вот, мы их посмотрим. И э, важность создать скольжение слоев дермы, и круговой мышцы глаза. И, кстати, вот тут вопрос к сухости, к микроциркуляции. Это тогда, когда у нас с вами очень много такого вялотекущего стресса. То есть не резко такого выброса адреналина, кортизола, когда сосуды сужаются, крупные кровеносные, потом они расслабляются. Но мы находимся с вами в таком хроническом вялотекущем стрессе, да, и еще там постоянно кофе выпить, какие-то стимуляторы в Москве, то у нас постоянно сужаются именно мелкие капиллярные сосуды. Это вот микроциркуляция, маленькие капилляры. То есть общие коронарные сосуды, все нормально, на них малые дозы кортизола не действуют, здесь они снижаются, сужаются. И вот представьте, маленький-маленький капилляр, который подходит к питанию дермы нашей кожи. Он... Он также имеет сфинктер. То есть у каждого сосуда есть сфинктер, который ну, как бы регулирует кровоток. И он получается спазмирован. Через обычный капилляр можно пройти ну, один эритроцит, который несет кислород и, соответственно, питание клеток. Если спазмировано, не приносит. И вот именно микроциркуляция вот эта вот, она снижается. Мы что видим на лице? Сухость и вот такой землистый цвет лица. И нам важно здесь а, как бы больше от местного пойти, а, от местной истории. Есть, понятно, стресс, да. а, общие факторы тоже важно убирать, но вот через скольжение слоев дермы и круговой мышцы глаза, то есть я хотела вам дать такую метафору, что мы будем создавать скольжение слоев. Там их дермис, дермы у нас есть, дальше подкорно-жировая клетчатка, мышце там как бы слоёный такой пирог. Нам важно... Ну, что-то вот вроде, да, что нам нужно разлепить. А, там должна и сцепка быть, и в то же время они должны быть пластичные. Мы вот эту пластичность через одну технику классно сделаем. Но вот важно микроциркуляции тоже работать и вот на не туда смотреть. Потому что иначе вот любой крем, который вы нанесете, он как бы в целом а, а, с точки зрения вот именно работы с микроциркуляцией, ему сложно будет это делать, хотя они тоже воздействуют. На это. И а, что мы не будем учитывать в работе с глазами, то есть вот чтобы у нас была полная ясность в этом вопросе, мы разобрали местные задачи, но у нас еще на глаза будет влиять общая система организма. Пищеварительная, то есть как же происходит желчаток, как работает кишечник, это будет влиять на лимфатическую систему. Мочеводелительная, есть ли вялотекущие какие-то воспаления, это будет влиять тоже на отеки. А, вся миофасциальная система то есть мы расслабим мышцы здесь но у нас будет работать мышцы там, до стоп по задней поверхности а, различные там от живота идет, ну ли, различные а, цепочки фасций и мышц и здесь тоже туда можно посмотреть а, в целом про переключение нет, на систему мы чуть-чуть поговорим но тут вот она тоже будет влиять на напряжение глаз и что-то я еще, у меня была какая-то мысль, я пока шла но в целом вот общие системы, которые тоже влияют, и туда важно в заботу о себе посмотреть. Но сегодня локальные техники, которые вам приведут к результату, и вы увидите его уже через месяц постоянной работы. Мы начнем с вами с мышц. И мы порасслабляем круговую мышцу глаза. Затем пойдем по сосудам. Нервным точкам. А потом начнем смотреть с вами. Я вам всю логику сразу покажу, чтобы это, по, по конкретным мышцам. Они подсвечены здесь. Вот. И придем с вами к жировым пакетам. Вот. У нас вот такой план: жировой пакет и потом дерма. И сейчас предлагаю начать с мышц локально э та мышца, которая влияет на спазм глаза, А потом уже будут у нас периферии. И как мы будем с вами работать? Мастер-класс практический, поэтому я предлагаю делать это все сразу на себе. Те, кто уже был. А кто был на мастер-классе в прошлом? Ага, новые. Отлично, мы с вами познакомились поближе. стараюсь вас любить в массаж. И работали мы в прошлый раз так. Мы очищали зону лица, сегодня глаз. У меня есть мицеллярная вода, кому нужен снять макияж. Будем передавать по рядам. А, просто тоником можно протереть глаза. И далее мы будем нанесить гель или сыворотки. А, они будут периодически у нас подсыхать. Просите, будем добавлять. А, в целом, когда вы будете этот массаж делать дома, вот, то есть пока она подсыхает, вы уже все сделаете сразу. А, ну, сейчас будет, конечно, учебный вариант. И я еще буду подходить к вам, каждый и вот эти ощущения показывают, потому что это вот прям именно на уровне ощущений нам нужно выработать. И я хочу здесь вот такую вот подсветить метафору, что в нашем современном мире в потоке информации у нас есть вот эта вот иллюзия, что если я увидел, как бы записал, то я это уже знаю. Но узнаю на уровне ментала. Да? А есть еще как бы нейронные связи, кроме тех, которые у нас образуются в мозге, нейронные связи образуются с нашими руками, с ногами. Почему нам нужно тренироваться, как на скрипке, на пианино? С массажем также невозможно посмотреть видео и понять, о, я это запомнила, когда-нибудь сделаю. И, это, и получается, это приводит к тому, что вы никогда ничего не делаете и просто ждете. Вот нам нужно выработать эту нейронную связь, чтобы вы повторяли. У нас есть участник прошлого мастер-класса. Как нейронная связь есть? Ждала смеху какую-то, потому что забыла вот последовательность. А мы прислали? Ну я. Голосовое сообщение было. Ничего, да? Не, не, не, не, не, не, не. Вот надо, чтобы не, надо, не, надо, будет. надо будет, да, потому что а, а я сейчас Виктория сказала, что вот как бы голосовое, да, вот какое-то. Но пока вот. Надо его заменить. Она сказала что... угу. ну, ощущения какие-то делали, да, да? Я да, ощущения делала, вот я как бы вот. Да, вот как Помню, вот так или на последовательность. Mm -hmm. да но это уже быстро потом придет здорово вот, активность главное <свят> и да можно сейчас да, сделать такой трех минут э перерыв там помыть руки и вот доступ сюда у вас э к ватным дискам. и я поставлю сразу мицеллярная вода и поник можете подойти и очистить звону глаз мы сейчас будем работать с вами массажными движениями, наносить гель вокруг глаз и делать это сразу с расслаблением круговой мышцы глаза. Хочу обратить ваше внимание, что Спасибо. вот она, круговая мышца глаза, есть она над пространством, пространстве, да, вот здесь наверху, вот эта бровь, mm -hmm. а под бровью, она близко вот, mm -hmm. а, к тому, к той части глаза, где у нас а, синяя, а, синяя зона, и плюс еще нижнее веко, оно тоже достаточно объемное, круговая мышца глаза. И часто с круговой мышцы глаза очень быстро проходим мы и не используем вот это массажное движение. А оно может быть достаточно таким плотным и точным. И что нам здесь важно посмотреть? Я буду показывать на себе. Сегодня такой. Актермент. Я беру небольшое количество геля, его сейчас тоже возьмете наношу вокруг глаз, и начинаю сразу, вот я чувствую косточку вот здесь вот, вот она косточка, почувствуйте ее найдите. Вот здесь я косточку чувствую, и начинаю вокруг по косточке двигаться. Косточка нам помогает э, как ори ориентир для того, чтобы... Двигаться точно по зоне глаз. И плюс она помогает еще так подпряжать мышцу мягко. И почувствовать вот это расслабление. Здесь есть э, нюансы. Смотрите, я здесь немножко разворачиваюсь. И захожу под нижнее веко. Вот здесь не боюсь сюда зайти. Потому что здесь обычно пролетают так легонечко. И я вот сюда подбираюсь. Здесь разворачиваюсь. И иду по косточке. Но здесь вы можете идти по косточке. Смотрите, я вот тяну вниз, как бы, да, так стараюсь, массирую. Но нам здесь так не нужно. Нам нужно иметь в виду... интенсивности А мы сейчас это будем на каждой смотреть. Вот как раз я покажу это вот ощущение. Ощущение должно быть вот между кожей и косточкой, как будто вы эту мышцу чувствуете, что она волной такой за, вас, за вами идет. И здесь вот а, у вас так, такое должно быть ощущение, что вы эту... Мышцу как бы немножко наверх, да, а, у вас цель наверх, ее не вниз оттянуть, а немножко наверх. Или вот волной вот сюда. И вот у вас получилось это движение. Если в этот момент вы еще дополнительно расслабляетесь, то вы еще лучше. И дальше от этого движения можно плясать более внутрь, то есть расслабляя всю. То есть вы, например, вот здесь прошлись, вот под, там вроде. У вас движение идет от вакцина. Да, вот. О, здорово. Ну, да, это вот вопрос самомассажа. Сейчас мы этот момент тоже подсветим. А дальше, поближе сюда, да. И вот вы максимально доходите до центра. И дальше мы можем еще над бровью пройтись. И так, таким образом, обычное движение вокруг глаз мы сделали точно. А по поводу да, самомассажа. Очень важно, чтобы вот локти были свободны. То есть, когда мы действуем как-то вот как-то заломы кистей у вас чувствуются, да, то вы тогда не опорны. У вас пальцы не перестают быть сильными. Здесь нам важно сильные пальцы. И поэтому вы локти как-то выносите да, или вот двигаете им вот так. То есть они у вас все время в движении. Идет движение от лопатки получается. И сейчас мы это поделаем. Я так понимаю, у многих дел уже на глазах. Да, Питал мы ну, уже потренировали. Так. Усердно Мне тоже подсох, да. А, кстати, там же был момент, что э, тоник. Рекомендовала Виктория использовать тоник. Мы его можем... Вот. Как Да, я буду, значит, тогда подходить, когда... Попробуйте добавить гель. У кого Едет. есть рядышком, да? Угу. Только вам важно еще попробуйте вот расслабить голову сейчас, чтобы вам почувствовать ощущение. Да, вот то есть вы в таком положении головы действуйте. Я буду, наверное, одной рукой, потому что мне угу. очень удобно. Я вот мне кажется, я ошибка провожу руку от глаз, чем вы проводили. Мне кажется, вы ближе глаза. По косточке. По косточке. Под брови начинаем, ну, может, сначала... потом э, как бы сужаемся глаз, да, крепко. Да. То есть вы можете как Деревью, идти как по, по диафрагме фотоаппарата. Сначала широко, потом поближе. Вот чувствуете, она <минус> <Минус> ко <кому минус> <такое минус> идет. Я вот сюда... Вначале я аккуратно прошлась, а сейчас она расслабилась, доверилась мне мышца. И угу. Я ужестимываю. Типа. Итак, но я не иду сквозь, ну, то есть я не давлю, я волную, ловлю мышцы, что давить как бы не, не имеет смысла. Чуть подальше, прошлась, и теперь над бровью. Угу. Вот сюда. Нет, я возьму этот. Хорошо. Рабочий будет. этот ушла, да? Тут я разворачиваю. Нет, нет, это вот так вам неудобно будет, вот так вот уже вот этой боковой части. У вас прям хорошая так. Хорошо, только единственное мнение... Немножко. Ну, я боюсь сандалис. -а, а, да. <сORhy> <сORhy> да так, делайте как... Так, вопрос. Ага. Теперь я вам добавлю ощущения. Вот примерно так. Что... И давайте вот сюда вот зайдем чуть-чуть. А, как дренаж сделала? Такое. Вибрация. Угу. А, здесь еще удобно, если у вас ногти... А -а -а Ногти короткие, потому что у вас будет вот этот вот кончик пальца, как рабочий, как молоточек, он будет работать хотя бы месяц. месяц живите без длинных ногтей, и вам будет удобно. Потом подстроитесь, То есть вы что работаете, и будете понимать, как вам дальше действовать. Это мы будем височную мышцу. Тут уже височная начинается, мы с ней поработаем. Это да? потом. Да, да, это будет это не будет. Так. Так, кто у нас по дороге? Так, а те, кто уже, уже подвигался? Гель не добавляется, когда у вас высыхает, вы тогда больше геля наносите. Тут ухвата твоего никакого. Бьете тоник, и тоник тогда увлажняете просто. Здесь чуть-чуть скольжения хватает. А у нас куда-то гель, Виктория, за, за зеленый, который именно гель для глаз, куда-то у нас... Нет, вот он. Вот А вот это какой потому что тут. Это кремтовый. Удобно делать или вот эти, или да, Ага. И ча ч Куда? Да, да, прям этот. По кости. Но я, получается, я си... у меня сильный палец, просто он у меня создает волну. То есть да, да, Не поняла теперь, это а такое волна. Да, да. И вот, этот, о, вот этот вот прям хорошо будет прислаблять этот нужный... вот Здесь вот спазмы, явно здесь спазмы. А вот, не знаю, вот с телефоном или с компьютером, что-то такое. Близкий фокус очень. Я то далеко смотреть. Проводится. И mm -hmm. вот вот это вот сюда, сюда. вот здесь вот раз, чуть-чуть залегает, mm -hmm. а потом носовая мышца, вот туда надо внимание будет уделить, потому что она что-то влияет, не знаю, у нас. Чуть-чуть не скольжения не хватает, а поэтому делаю, может быть, более текущую получается. но можно и так тоже, mm -hmm. если бы не, не тянет. Сюда. Вот здесь вот тоже. Вот здесь уже нужно будет сгоджение больше. Но в целом понятно, да, да, Мы будем сейчас делать дренаж, а те, кто уже подзакончил, будут делать, еще работать с, выходами, с точками выхода нервов. Что нам сейчас важно увидеть? Увидеть расположение венозных сосудов, то есть нам нужно создать отток. В целом венозные сосуды так разветвлены. И там вот недавно я научные источники читала, там был спор о том, насколько есть анастомозы венозные в дерме или нет, нужны ли они. То есть там есть всякие нюансы разные. И, ну, в целом нам нужно примерно понимать, что вот есть направление вот так, дренажа, есть через нос основное движение, мы в прошлый раз его изучали. И что то, что на картинке, не факт, что у вас так. То есть у всех есть особенности. Поэтому тут вот сильно так не кориться на том, что вот точно туда или не туда, нам не нужно, нам нужно понимать, что цель наша вот куху как-то: все задренировать. И мы будем делать а, сейчас скольжение именно дренажное, чтобы вы почувствовали именно сосуды, а не мышцы. Сейчас у нас была мышца, мы ее освободили, освободили ток сосудов, да, и будем скользить. А, для тех, кто Поскользил. мы будем работать с точкой выхода нерва. Ну, ну вот на, на лице основные две точки. Это вот точка выхода лицевого нерва и тройничного. Это очень хорошо для носогубки их отрабатывать. Вы можете их найти. Вот. И точка выхода лицевого, она у вас будет ощущаться под бровью. То есть если вы бровь найдете, начало брови, как пальчики поставьте знаете как удобно вот именно большими пальцами основание носа по нему скользите и вот вот четко приходите к вот точке выхода если вы так хорошо нажмете вас прострелит наш нажать сильный нужно только для того чтобы понять точно ли вы на нерве да вот один раз найти а так это очень мягкое движение потихонечку размывая если кто был на тайском массаже они там любят так раз в точку а... Я против такого подхода, но это, может быть, тем южным народом подходит. В целом у них другие фасции, мышцы. Нам нужно именно мягко размыть кожу. Почувствовали, что пальчики провалились? Мышцы. И дальше уже на косточку прижали. И вам вот на каждое ощущение должно быть именно размывание, а не боли. То есть мы тут с триггерными точками не работаем. Мы потихонечку освобождаем напряжение. Вот. Это для такая мультативной работы после того, как мы подренируем. А сейчас покажу, что делаем с глазом. <с а, мне нужно самой поскользить тебе. Так, это моя ватка. <с так. <с ага, возьму гель. Так. При нанесении крема или геля вы, соответственно, нанесли, продвигались вот так, и сразу у вас будет дренаж. И вот на этом наше скольжение будет заканчиваться, дальше нам нужна будет сухость. И в формате вот нанесения геля вам хватит этого времени. И я нанесла, и моя задача сейчас почувствовать, что как будто мои пальчики стирают... Воду со стола, вот у вас пролилась вода, и вам нужно тряпка или там, на рукой ее стереть. И как у вас пальчики будут ложатся? Они будут ложиться не вот так, да? но вам нужно побольше объема, и чтобы захватить побольше сосудов. И продвинуть. И когда, как вы попадаете на сосуды? Тогда, когда ваша рука расслаблена и полностью плотно лежит, и скользит. Вот вы тогда на уровне сосудов находитесь. И я продвин, продвигаюсь вот сюда. Здесь мы можем делать вот таким образом, или, может быть, вот так. Я предлагаю сначала дренировать нижние века, когда вы наносите гель, потому что оно более деликатное. Здесь у нас уже мышцы помогают, да, и если что-то подсохло, ничего страшного, вам здесь можно додренировать. Есть два варианта, когда вы, вот у меня уже начинает подсыхать, два в обе стороны или рука за рукой. Рука, пальчик То есть пальц за пальцем. Вот пальчики вот так, пальчики вот так, такой крестик. Это подход для тех, у кого особенно вот с отеками есть сложности. То есть вам вот эта вот такая волна постоянная, она для сосудов эффективна. И мы сейчас будем с вами тестировать вот это ощущение плавности. Попробуйте движение двумя руками, да, просто потом крестиком пальчик за пальчик с одной стороны и верхнее веко, когда один пальчик под бровью, другой над, и дальше вы заглаживаете. Я сейчас особенно осознанно вас не веду в лимфатический дренаж, чтобы вас не запутать и не испугать, потому что там уже будут наш лимфатических сосудов все остальное. Вот. Вы можете уходить и дальше, если есть ощущение, что вот прям хочется дальше продвинуть. Да, Даже если это будет такое легкое движение, тоже хорошо. А когда вы, если крем наносите, да, у вас там есть скольжение. Вот. Если не хватает, то есть можно достаточно вот сюда... Уже будет отлично. Давайте действовать по такому плану. У кого есть скольжение, поднимайте руку, я буду переходить. Что? Вот чтобы моя рука прям, иди... прям расслабилась. Да. Если она скольжение плохое, то рука начинает напрягаться, чтобы какой-то да, деликатность соблюсти. Да. Чувствуете, передо мной как будто кожа немножко волной идет. Угу. А вот у меня раз уже чуть-чуть закончился. Но гель классный, действительно, он вам даст. Не знаю, что движение. Или по крему. Вы потом потестируете, что вам комфортнее. Как? То есть я прям под самый. Да, да. И вот да, под самое нижнее веко. Туда не боимся, потому что это вечная история, что все угу. делают так. -то, Глазами? Тогда да. <рех>, <рех>, да, да Бедные глаза там уже вот глазницы росли а все там над ними. На самом деле никто не, ну как бы не знает. То есть я вам даю опору, чтобы вы понимали, как это работает, да. А дальше это уже домыслы такие маркетинговые, как косточка, не косточка. Не, ну и просто можно совсем под глазам, получается, идти? Можно, Понимаете? можно, конечно, да. Вы не навредите. Так, вот здесь вот мало скольжения, получается. Да. Здесь нужно будет больше скольжения, чем а, вот. А, да, вообще на... водой. Да. Даже мы вы... угу. Как водный баланс, да. Если где-то у вас получается, вы наносите гели и там расслабляете круговую мышцу глаза, чуть-чуть расслабили, не чувствуете, у вас начинает впитываться, можно подренировать, потом дорасслабить круговую. Это уже на автоматизме происходит. Подренировать это вот то, что мы сейчас делаем? Да-да-да, да, да. дренаж, да. Что? Угу. Так. Где? Ну не и, и, это, не это было. Угу. Кстати, вот еще по поводу отеков, для того, чтобы хороший дренаж был, обращайте внимание на расслабление жевательных мышц. Мы их тоже сейчас не брали, но вот они такой так вот краеугольный камень, что там у вас, если напряжение есть, то у вас заблокируется венозный отток. Я, я хочу словить мешочек. Для тех, у кого вот мешочки под глазами, вам важно, чтобы вы вот его словили и как бы вот его волной mm -hmm. повели. Очень важно. И особенно будет э, хорошо движение руками. Пальчик за пальчиком, да-да-да. Для тех, кому э, уже скучновато и дренаж закончили, делайте расслабление точки выхода нерва, который я показывала. Ее хорошо расслаблять какое-то время. Если вы будете каждый день это делать, её, ей уделять внимание, то вы будете делать это быстро, в секунду. Вот. А сейчас посидите спокойненько, почувствуйте ее в глубину. Сейчас будет просто подольше работать. Вот <сосы> угу. <сосы> Чувствуйте, вот я отдельно сухую беру, то есть я не беру это. И вот я туда раз... Индвин? Mm -hmm. Сколько минут Так, сколько минут для дренажа? Если вы. Ну, вот каждый день я предлагаю маленькие шаги, чтобы вам да, не, ну, планомерно работать. Да, и, и, и не слететь. Чаще всего просто вот это вот слететь, да? Что-то поделали, потом перестали. Делайте где-то три или пять раз. Кстати, еще классно дренаж делать, когда вы сидите в душе или в ванной, там хорошее скольжение за воды, можно так глаза над ними по -по поколдовать. Да, возьмите какой то там, можно масло, кстати, взять. А, да? И Вот это есть эффект уже от этого, да? А, на ну, и, именно до сосудов, да. Но мы сейчас мы, мы, мы, да, кто хочет помассировать хорошо, мы сейчас дальше дойдем. Это mm. будет тоже. Мышцы, которые на косточке надо посильнее. Постепенно. Поверьте моему опыту обучения многолетнему. То есть, сколько я обучила людей, они так удивляются, что ой, я что-то делаю. Но именно магия в том, что когда вы ставите руку, здесь в этом смысл, когда делаете точное движение. Итак, мы подренировали глаза, чистили, расслабили, расслабили диафрагму фотоаппарата, очистили ткани, расслабили точку выхода нерва, переключили нервную систему. И теперь мы поработаем более детально с круговой мышцы глаза фасциально для тех, кто любит с мышцами работать. И нам уже не нужно будет скользения. То есть у вас крем впитался, вы сначала расслабили так, подренировали, впитался. Все. И э, мы будем ее отрабатывать э, по ощущениям. У каждого есть какие-то свои моменты, где вот есть напряжение. У кого-то в зоне внешней стороны глаза, у кого-то ближе к носу, кого-то под бровью и вы можете на них сосредотачиваться предлагаю себя изучать и чувствовать как вам где комфортно потому что вот это ощущение вам поможет потом когда вы будете обращать внимание что дело, смотрите в компьютер а заодно массируете ну то есть вот это вот появляется на автоматизме нам нужно поработать вот зона у кого-то здесь вот подсморщивает и получается начало гусиных лапок, потом здесь уже будет влиять височная мышца. У кого-то мышца сморщивающая нос будет влиять. У кого носогонные складки особенно? Это вот здесь. Тогда будем ближе работать. Вопрос? Нет? Или вы смотрите? А, у кого-то будет, будет влиять мышца сморщивающая бровь. И вот, вот эта точка как раз здесь, зону выхода нервов. Ну и будем ближе вот туда, под косточку залезать. А, у кого-то будет кончик в брови, а он переплетен, получается, с песочной мышцей, и вот тоже здесь поработаем, но потом будем уходить в, распах, в распахнутый глаз. Кстати, с весочным мы прошлый раз работали. И вот у нас уже перекличка весочная, если работать, но ну, глаза влияете. Не делали весочное? Помните, мы делали? А, весочные забыли, да? Ага, хорошо. Все вспомним. И что я предлагаю делать? Здесь метафора такая. Вы пальчики ставите, как бы немножко под косточку, и, чуть пов... и скользите внутренней поверхностью кожи, ставите на место. То есть как бы приколачиваем глаз. У нас он хочет вниз, а мы его приколачиваем повыше. Вот эту точку, точку словили, и круговыми движениями массируете, размываете напряжение, но вектор у вас вот этого размывание не сколько внутрь, а сколько вот он наверх идет, то есть вы внутрь и наверх. Понимаете, вот это вот ощущение волны наверх чуть-чуть. Я имею в виду вот на одной, на одной а, уже точке. Вот. Раз. А тут не смещается, а просто подтягивает, да, получается? Да, то есть вы подтягиваете наверх. Лучше наверх. Вот у нас в лифте. Да. Но здесь могут быть нюансы. Сюда, вот, например, сюда, в эту зону, да, сюда. И еще вы можете идти за волну мышц. Это уже тогда, когда чувствительность нарабатывается, то вы можете по ощущениям идти: вот, а, вот сюда мне хочется расслабить. А Для тех, кто начинает, так, ну, хорошо. Получается, мы идем в сторону напряжения, да, и размываем там. Да, в зону напряжения и размываем, да. А потом в зону легкости, как и собираем. Mm. Да? Ну, быть бы тогда хорошая метафора. Так, и нижняя показала, да? Вот мы идем. Предлагают внешнего века двигаться к внутреннему. Прошли. Постояли на зоне, там, где у нас синяки, и зона напряжения. Здесь, кстати... А Кинезиологи любят говорить об этом, что вот, вот здесь именно крепится с внутренней стороны твердая мозговая оболочка. И вот если у нас есть напряжение у твердой мозговой оболочки головного мозга, спинного мозга, то вот э, оно будет влиять на вот это сморщивание бровей. Вот здесь мы тоже можем влиять на напряжение мышц. Но в целом, как мы понимаем, что здесь тверд, на твердую мозговую оболочку влияет. Там, Перекоса таза, что-то вопросы с позвоночником, то, конечно, ну, оно будет приходить, возвращаться от напряжения, но вы можете его тоже снимать. Так, здесь поработали. И дальше мы идем. Вы можете попробовать большие пальцы. И вот внутрь как бы вы их подзакатываете. Здесь э -э, будет ощущение, что вы об косточку и немножко наверх. Вот вам, кстати, вот как раз я все хотела. Вот именно это. Ощущение. Вот. А, с бровью еще вариант. А, у кого-то вот от а, точек будет ощущение, а у кого-то будет вот от... А, Такое есть упражнение подковка. Когда в пальчики под бровь ставите, сверху накатываете. вот Вам тоже будет вот это здорово. И потом расширяете. Вам. Тут а, мы работаем с переплетением лобной мышцы и круговой мышцы глаза. Когда вас снизу взяли, сверху накатили и растянули. И сейчас я буду вам подходить, показывать эти ощущения. Так, будем по такой схеме работать. Я вам покажу вот, точку, вот, как она идет и где больше вам актуально работать. В какой зоны. Он получается вот-вот около зоны носа вот здесь ощущение вот такое. Угу. По похоже было? Похоже, но у вас как-то более направлено, скажем так. Да, вот, вот эту точность нам нужно отрабатывать. чуть-чуть mm -hmm. еще нет пока. Да, да, да. Так, вот гвоздик у нас. И подсобираю. Не спаси, не Вот здесь вот уже будем мышцы носа. Так же это уже надо Да, ну мы к ней сейчас подойдем. Так. А, я ему хотел бронь показать. На, да, вот стимпля мышцы носа. Я бы, наверное, вот, вот сюда бы залезла, да. Потому что там у вас свободно. Нет, там еще тут же можно. А? Там еще разработано, там, без болевых ощущений. А, уже разработано? Конечно. Кстати, а вы не видите, а... что все мягко. Да. Есть волна, кстати, да. На... бровь мягкая, там она без зажимов. А -а -а. Ну вот я бы вот здесь вот посмотрела. Там... Там, там, шрам, там шрам, да. да, вот со шрамом он нам подтягивает чуть-чуть. Покажу зону. У нас вот, вы исследуете еще вот эту мышцу? Вот она направление есть у вас, Да и мышцы сморщивающий нос, вот то, которое я вам сейчас показывала, там действительно может ощущение быть, что вы на косточке. Там, что да, они, -то они тоненькие, и когда они под, подзажаты, они еще становятся совсем тонкими. И Вам может быть ощущение, но здесь зато есть упор, кость, и она помогает. Потому что вот здесь, например, смещение щелочной мышцы. Различная вот она здесь. Тут уже начинаются нюансы, как бы аккуратно надо. А, вот. И еще вы можете ее найти, когда вы делаете вот так. И вот ее потом расслабить, и вот она у вас отсюда идет. У меня ощущение, что у меня нос как бы за мной идет. Височному уже отдельно. В общем, поисследуйте параллельно, пока я подхожу, и каждому еще, наверное, сразу. А каждый. Это мышца сморщивающая бровь. Она, вот видите, как-то плетается. А Лобно. А ее наверх, да, наверное? А с ней как мы работаем? Ее хорошо, да, наверх. Вот именно Ре от, да, от, получается, там, где у нас синяки, да, под глазами. Вот она оттуда идет. И вы под бровь как бы идете. И наверх вот, головки брови. Сюда. Можно потом ее... Подковкой расслабить. Да, даже вот так можно, да. Вариантов много. Кстати, пальцами можете исследовать, как вам комфортно. Но вот основной метафора это вас вкрутить и подвигать. Это такое правило миофасального массажа. Чуть-чуть ага. я пережимаю, потому что чем показать силу. Угу. Вашего напряжения там, но вы можете размывать более медленно. Все, угу. последите за своим языком, дыханием, движением, дыханием в плане, вот где он лежит на небе или на небе. На небе, здорово. Когда а, жуете, когда он ну, используется, не используйте. Потому что у вас ну, будет от язычных может зависеть напряжение, вот, напряжение, которое у вас сюда приходит. Mm -hmm. Ну, и на овал в том числе. Оно просто вас от, отсюда подхватило, и вас, чувствуете, губы реагируют. Mm -hmm. Это вот привет, подязычный. Mm -hmm. Это будет влиять на глаза. Mm -hmm. Ну и жевательные, вот они, вот они. Напряжение, mm -hmm. жевательное, снимать. Если у вас вот этот вот отек, который зажат, он зажат, получается, между вот этим напряжением и вот этим. Uh -huh. А вот здесь вот вот оно то, что образуется, это вот. Можете, кстати, вот даже раз, раздвинуть ее вилочкой и работать uh -huh. uh -huh. Есть ощущение вот это вот как бы, что uh -huh. оно начинает размываться здесь напряжение, да? вот он отсюда mm -hmm. вот этот мешочек который mm -hmm. начинает образовываться mm -hmm. именно мешок вот, и, он и, он уходит. и вот и, и его именно потихонечку вот так вот как вы отстеливать и вот наверх и в работаем с фасцией с самим жировым мешком mm -hmm. Такое перекрестное немножко движение у нас будет с мешками. Так, носовая. И обратите внимание, что височная мышца большая. И поэтому тут у вас будет движение, как раз найдите у себя косточку вот здесь вот, да, от глаза, которая выходит, вот, вот, как бы она вот здесь вот, между духом и глазом. Вот она здесь. И вы от нее как раз найдете эту височную мышцу. Расположение височной идет как бы наверх и на наскосок. И э, я предлагаю делать три дорожки. У вас получается где-то близко к уху, посередине. И, наверное, вот, да, середина от глаза, где-то от уха и от кончика брови. И тогда вы охватите всю мышцу. Если представить мышцу, у нас ну, много разных таких представлений про мышцы в силу того, что за последние 15 лет вот моей работы представление мышцы о фасце менялось. И если как бы мы думали, что ну, вот белое, красное вещество, то сейчас есть понимание, что мышца она не сколько из красного вещества состоит, сколько вот из пленочек. Вот, когда мясо режем, да, мы видим пленочки. Такие авосики. И это фасция, которая обволакивает мышцу еще внутри сеткой. И среди него находится красное вещество. Для чего это рассказываю? К тому, что фасция, как любая соединительная ткань, когда у нас порежется, да, рубец образуется, нить на ткань. Она имеет свойство разрастаться, если есть напряжение какое-то и застой. И здесь вы найдете много маленьких таких узелков какого-то. То, то есть напряжение, то тянет, то не тянет. И вам их нужно размассировать и э, э, разровнять. То есть вам надо утюг этот сделать. После того, как вы там месяц посидите на но... височной мышце. Обычно вот как раз мои ученицы делают так. Они вот как раз вот так вот разговаривают, смотрят там кино. То есть заодно очень классно. Вот если сериалы вы смотрите зимой, то вот можно... У меня есть подруга-актриса, которая очень такой ведет шальной образ жизни. Но она, когда смотрит сериал, говорит, Лена, я, значит, смотришь сериал, делай массаж. И она при этом хорошо выглядит. А, и когда вы ее отмассируете, вы уже можете вот так вот просто пройтись, и вы будете чувствовать, как вот за вами височная мышца пошла волной, и вот она вот здесь остановилась, вот, вот у меня вот здесь закончилась, где косточка. То есть очень важно, да, чтобы понять, что но вот не вот здесь, он как бы очень больше намного. И чувствуем, как мы прицепились к косточке внутри, внутри, внутренней поверхностью кожи помассировали мышцу и почувствовали вот это натяжение, волну, которую вы двигаете дальше, продвигаете дальше. Мышца очень сильная и она так может хорошо подтягивать. То есть, представляете, ну вот маленькая круговая, которую мы сейчас отрабатывали максимально, но вот если будет тянуть височную, то как бы круговой сложно сопротивляться. Так, у нас еще жировые пакеты. И, да, приспомнил про жировые пакеты и дерма. Сейчас пройдусь. А, да, сделаем височную, и потом у нас еще будет последний блок. Жировые пакеты и дерма. Так, иду к вам. Я буду показывать такое общее движение и искать какие-то ваши личные да, ну, приличная сила. Такая. Вот там нашло, нашлось. А вот здесь вот? Вон, ну, скорее всего, здесь эм, уже не так э, тонус мышц, потому что здесь перетягивают сюда. Это тоже на натоник э делаете? Да? Это по сухой коже, То есть можно уже использовать жировой... Это чтобы у вас... А, да, это да, чтобы вас между вами не гулять да, по лактерию. <связывая> ну, в прошлый раз, да, вот ее. Mm. Вот Есть? Mm. Так. Вот хочется скользить. сюда надо. Так. Так, я чувствую, вы уже массажи достаточно давно что-то делаете, да? Нет, просто у меня переехал троичный нерв, и когда мне предложили операцию, мне пришлось поменять профессию, ага. чтобы восстановить себя и заодно черепно лицевое поизучать. Понятно. Я вышла здесь вот под сначала по косточке. Черноволог жизни по косточке, а потом уже в саму мышцу. Просто еще у меня очень подвижные кости, на самом деле, очень сильно прижаты. Видно uh -huh. ты сто. У меня все. Поэтому не солидно ловишь. Шквотно получается. У вас, скорее всего, тогда на века несколько височно влияет, что она достаточно ну, такая свободна. Тут можно что поработать, все хорошо. Скорее, ваш, ну вот, понятно, что там с детства а у вас есть немножко, да, вот голова и что То есть вам вот, не на вопрос к плечам, и к задней вот, верхнести. Да. Ну, вообще, сбалансирование Бала балансировки тела, потому что. А. Вот это напряжение, оно приходит с задней поверхности. Очень много. да. И потом оно, когда долго-долго тянет, потом уже мышца ослабляется, она начинает еще падать. Сначала надо восстановить тонус мышцы, а потом ее еще расслабить. То есть мы, мы приходим в итоге к ощущению, что виски очень приятно массировать. Ну, то есть они сначала болезненные, а потом приятные. Но вы можете более деликатно действовать просто за счет времени. Прямо вы поднимаете. Угу. Угу. Здесь мне очень а, под пальцами нравится, что у меня как бы вроде свободно, вроде как мышцы свободны, На самом деле это иллюзия, потому что у вас там, скорее всего, было много напряжения, учитывая вот, вот здесь вот машинки, да, вот ощущение дряблости века. То есть это вот как раз мышца, которая была долго напряжена, а потом она стала дряблой. У -у -у. То есть вам сначала там нужно создать кровоток, и чтобы она чуть-чуть стала по пообъемнее, mm. а потом уже ее еще раз массировать. Mm -hmm. Mm -hmm. Это Значит, вот. а, здесь можно, получается, по ощущениям, вам вот прям внутрь ее, то есть не, не поверхности действовать, ой, у меня расслаблено, а вот внутрь туда заходить, потому что она там внутри. Может, цена тоненькая, так ее прям косточки пришивать. Mm -hmm. Есть? Да, да. Я бы сказала вот здесь вот больше, да, вот на дужку okay. и вот жевательный. Да, жевательный у меня все. Вот, баланс между жевательными и а, височными, месте, потому а, что, вот, скорее всего, вот здесь отек угу. за, за вот них. Ну, -то здесь тоже так же, да? А Вниз. Yeah. И опускайте челюсть. Дальше. Вот. именно вот этот угол, да. И вот туда туда, туда, туда. Здесь даже болит. Вот вот она. Жировые пакеты мы их подвигаем наверх. Мы на самом деле с ними уже работали, потому что когда была круговая, мы их отхватывали. Там весь единый фасциальный слой мышцы и жировые пакеты. Но мы сейчас сделаем немножко с гимнастикой для глаз, она очень помогает. Это фото я нашла на сайте тех, кто занимается хирургами. Вообще, на, на самом деле, сложно найти хорошие анатомические фотографии, потому что очень много такого, ну, не, не очень правдивой информации. В вот, и здесь э, изображены пакеты, их, видите, много, они из поверхности, есть, есть более глубокие, и, то есть, в целом, их больше, чем нам кажется, но... На чем мы можем с вами сосредоточиться? На вот тех, которые под нижнем, на, на нижнем веке и вот немножечко сбоку, те самые суфы. И что я предлагаю делать? Я предлагаю пальчиками пальчики поставить на косточку и немножечко вот пакетики подсобрать. Вы можете попробовать это сделать и, вот и кончиками пальцев, или вот так. Попробуйте, как вам будет удобно. И потом вы поднимаете глаза наверх, и вы, вы почувствуете, как у вас пакеты скользят под глазами. Чувствуете? Под, между пальцами и веком. И дальше начинаете смотреть назад. И делаете такие, как... Наверх смотрите и делаете... Качельки, да. Качельки. Я чувствую, что они пакет. Ага. Ну, там будет понятно. Мышцы. И будет еще пакетик. А, можете вот а, поставить кончиками пальцев или можете вот просто параллельно. Как чуть -чуть. А вы делаете как бы с, такую волну, а, как гор, в горку въезжаете так внутрь и наверх чуть-чуть. Без, да? без скольжения, да, да, да. -да. Вот зафиксировали двигаемы глазами. Uh, да, и двигайте на котельке такие делать. То есть мы и работа мышц включаем здесь, да, и мышцы подтягивают, начинают на себя жировой пакет за счет фасции, она так вот забирает. Хорошая штука такая, рабочая. И можно, можно еще... Да? Uh, да, да, мы тоже расслабляем. Еще можете сделать uh, uh, просто моргание глаз, вот когда много-много расхлопать. Чем организм глаз можно еще так делать, когда вы подхватили височные мышцы, тоже поморгать. Это из гимнастики для глаз. И второй момент, который мы сейчас будем отрабатывать из пакетика. А, у кого суфы, вы можете также сделать суфами чуть пониже. Да? Вот, то есть вы потом подхватили вот и по пошлепали глаза, Включили чуть-чуть мышцу. Чуть наверх. Еще второй момент именно с суфами. Вот вернетесь если вернуться на шаг назад то нам нужно да вот их также подсобирать кончиками пальцев Суфа, Суфа это вот когда пакет, вот здесь вот еще второй шаг здесь вот так они вот как его отметили вот они как раз куловой подглазничный жировой пакет вот они его розовым отметили Вот. А вот эти же жировые пакеты нам очень нужны, цены. Я всегда топлю за то, чтобы эта зона максимально деликатно обходить. То есть ее не, не, не с крепками гуаша, не как-то пытать, а вот именно больше снизу. И обходить лучше локально здесь поработать, здесь, здесь. Да, чтобы здесь сохранить максимально эти пакеты. И не перемалывать их. Им тоже нужна вязкая эластичность, в смысле пластичность, эластичность. Но лучше делать это более деликатно. И следующий момент, что нам нужно с глазами, с самой кожей поделать. Мы Называется упражнение «Тает складка». Скажу вам честно, я, я такой торопышка, и я его не так часто делаю, но она очень эффективна. Если вот вы тоже торопышки, просто пусть знаете, что это хорошо, что это будет работать. Вы берете э, столбик, то есть вот нижний век у вас, и вы берете столбик кожи. Подхватывайте ее таким образом, чтобы у вас захватилось внутри, по ощущениям, у вас кожа, мышцы и что-то еще под ней. И начинайте перетирать, не, вы не по коже двигаетесь, а вот это внутри складка. То есть вас, вы складку собрали, вот, да, и вы внутренней поверхности складки потихонечку перетираете. Тает складка, что значит? Что вы медленно, вот я сейчас покажу, как это будет происходить. Вот так медленно-медленно двигайте внутри, а, это медленно или, да, медленно, правильно. И она потихонечку у меня начинает из пальчиков улетать, потому что там слои между собой становятся более пластичные, и она начинает потихонечку уходить. Вы, вы, похоже, из моей оперы, да, Даже любите что-нибудь, <с History> быстрее, посильнее. Есть еще да, момент, вот можно дерму, и вот так ее прорабатывать. Но вот с глазами, с точки зрения ну, большого количества людей, чтобы всем подошло, и с грыжами, и с, там, и с деликатной кожи. Вот именно та складка максимально деликатная и рабочая. Ну, поэтому я вам предлагаю, а? И вы делаете эти столбики. По всему нижнему веку. То есть вы можете их... много, <поманно -посудистые> И вы можете еще вот сюда пойти, у кого здесь вот туда есть гусиные лапки. С гусиными лапками мы поняли, да? Работа с височной мышцей, круговой мышцы глаза. И вот у вас еще поперек. Но вот это вот движение, а, движ вот это движение я предлагаю делать в конце, после того, как вы все отработали. А вот это лично. А это у нас колбот, значит, не глаза. Тут нам надо, значит, еще сзади тут поработать, так все. Это для того, чтобы нам. У нас есть эпидермис, дерма, мышцы, между ними фасции. Все это такое тоненькое, еще там жировые пакетики. И нам нужно создать там скольжение, чтобы микроциркуляцию улучшить, да. питание тканей. И вообще, в целом, когда вы разговаривали, чтобы у вас века такое ну, живое. Чтобы вы улыбались, у вас там раз, все смялось, расправилось. Очень хорошо помогает вот кого вот здесь вот образуются морщинки, вот под глазами. Это часто бывает или отеки, да, или вот, вот это напряжение, с, когда у вас склажут. Да, от сухости вот микро да, про циркуляцию говорил. говорила. А вы можете нам целиком показать? Вот тут, на вот, себе. На себе, да. да. Ну, как бы вот уже Да. Целом, я чувствую, мой глаз замученный уже. Сейчас я сделаю. Давайте мы... Не надо будет делать. Да, да. Я сейчас две минутки расскажу. Что мы можем делать? Как сделать, чтобы это было 3-5 минут, да? А если у вас есть какие-то моменты, которые вас ну, задерживают на вот этом утреннем нанесении крема, отводите их вот на что-то там в течение дня, за компьютером посидели, весочную мышцу. Или там на ночь. То есть выносите это просто из этой трехминутки. А в основном это височная мышца, может быть, что носовая мышца, вот на ней можно посидеть, там вот с глазами что-то. А вот сама эта трехминутка по глазам, она будет выглядеть вот таким образом. А? Вот сейчас показывать всем, кто вас А, давайте, да. Надеюсь, я буду удачно выглядеть. Я буду с закрытыми глазами, чтобы. Я вроде быстро делаю, но я вот четко чувствую, что я иду по косточке и чувствую, как мышцы, ну вот глаза у меня поддаются этому расслаблению. Дальше я начинаю сливать воду. У меня есть ощущение, что я и по нижнему веку вот так скольжу, как по воде. Это очень приятное такое расслабляющее ощущение. Можно пойти рука за рукой. Мне хоть сейчас хватает скольжения. Очень важно, чтобы глаза были расслаблены. Я сейчас закрыла их. Дальше двигаюсь. У меня нижний пальчик более активен, активен потому что он двигается как раз для дренажа века. Отлично, я подренировала и теперь прохожу по круговой мышце глаза и немножко ее массирую и как-то да, приподнимаю. Можно пройтись три раза, я вот по только нижнему веку сейчас иду или просто до ощущения, что вы чувствуете, что она расслабилась здесь можно пройти большим пальцем тоже три раза и я каждый раз вот чем важно быть в контакте с собой чтобы у меня мышцы раз они позволяют немножко глубже пройти и там тоже же есть чем позаниматься под косточкой это очень приятно мне, и я радостно туда иду. Потом я проверяю точку выхода нерва, размываю, она мне хорошо реагирует. Если вы словите вдох или сглатывание, это тоже хорошо, это такое, означает, что переключилось напряжение. И дальше на споле, да, подковки можно пройти. У меня сейчас а, есть еще скольжение, и поэтому оно мне мешает немного. Если оно, то можно наконец переместить. И дальше что же у нас с вами было? А, проверяю височную мышцу. И немножечко, вот здесь важно не в зеркало идти, а вы идете немножечко голову наклонить, и вам будет удобнее сгруппироваться. И вот я дошла сюда. В целом можно напомнить песочной мышцы что ей хорошо расслабляться. Мышца носа. Здесь вот, вот этот момент классно пройти. Вот обычно эта зона пролетает, а вам, если чувствуете, вылетает, вернитесь на шаг назад и пройдите ее. И вот сюда исследуем. Странно, что смотрю, что Дальше я подхватываю жировые пакетики, глаза наверх, делаю качельки, Сделаю. и далее. Делаю упражнение тает складка. Если вам, вы чувствуете, что вам ну, не хочется долго сейчас на этой тает складке подвисать, почувствуйте, что у вас хотя бы она начала чуть-чуть таять, и можно переходить к следующей. То есть пусть это будет хотя бы начало вот этого таяния, но это будет... То тоже хорошо. Все, вот сейчас ловлю только вот когда она начала у меня из пальчиков вылетать. Это значит дырму. И дырмис начала выскальзывать. Вот. Так, лично И теперь посмотрели на телефонах, сколько это было минут? Четыре вот. А, да, я... вот, смотрите, уложились мы с вами. А вообще рекомендуется вот время суток какое-то иметь значение или нет? А глаза есть, рассл... хорошо расслаблять их на ночь, ага. а утром хорошо дренировать. Ну, то есть можно даже эту штуку разбить. Вы можете как-то, да? Например, дренаж утром делать. Ага. Протить дренаж, а на ночь вот делать какие-то такие еще. А, нужна ваша помощь. Какие у вас есть идеи или желания на следующий мастер класс чтобы мы попали в точку с нашими ладунками? Вот на на вал... Еще раз. На вал. А Борисов, можно. Можно. Да, да, пожалуйста, В декабре уже Да, мы раз месяц, пока у нас такой темп. Мне еще хочется с вашими грудными клетками поработать. Да, хочется. Да да, но здесь с массажными движениями обычно немного. Из моего опыта вот, масс... самомассаж здесь, здесь, обычно не хватает а, силы рук. И дальше уже начинаются гаджеты, всякие мячики, банки. Но вот как бы здесь в формате не, по... не очень понятно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А еще нехватка mm -hmm. mm -hmm. да, да, да, mm -hmm. руки. Да, да, да, значит, там, да. например, тоже, да, вот этот там против горбы. Он же тоже на блог, я читала, что эти японцы, да, что морщили на лодку на yeah. да, но дело в том что yeah. туда можно убиться и делать массаж но она не зависит от э, скольжения э, вот, суставов здесь сустав ключично ключичные э, дальше вот здесь вот э, сустав между рукояткой ключицей ой грудиной э, потом вот здесь сустав лопатки которые переходит дальше лопаточный потом скольжение лопатки совой руки и еще подвижности межреберных суставов. То есть тут очень много моментов таких. Но, ну, к сожалению, они да, настолько... Вот я сегодня дозану свою клиентку, там, лопатку ей, там, а, там есть соединение, под лопатку уходят. ромбовидно-зубчатые а, мышцы, они вместе соединены, они там фасциально, и они под лопатку заходят и э, блокируют ее скольжение. И значит, под лопатку она нет. Я, значит, не... Про сейчас говорим, да? общем, то не может, да? Ну, вот как-то с мы можем взять теннисные мячики и тут покататься почесать нам в стенку. Тоже вариант. Но это вот из, из опыта вот более остается в работе. То что я вам предлагаю те техники, которые вот на моем опыте остались в работе. Ну, в прошлый раз, помните, грудной отдел расслабляли. Мы там чуть ну, все очень страдали, что мало напряжений, ну, что мало как бы, силы рук. Там не хватало. Вот где не возьми, везде бомба. Ну, там, <со> там, <со> что там, знаете, есть такой момент: есть такой э, автор Томас Майерс, который написал там донические поезда. Вот он, как раз такой вот человек, который продвигает тему фасций <со> и, <со> и связей. Вот. И он, значит, у него есть такая концепция, что есть мышцы электрички, и мышцы. Мышцы электрички и мышцы экспресса. И вот как раз грудная мышца, это мышца экспресс, которая вот она выжимает мы ее видим, и мы хотим ее расслабить, но она на самом деле на все напряжение не влияет. Влияет мышцы электричка, которая более глубоко, вот ее, если мы расслабим, то у нас расслабиться здесь. Поэтому вот я не знаю, точно ли это целевой шаг, вот, который у вас не так же много времени, но я предлагаю целевые шаги, которые реально вас приведут к цели, а так-то можно делать много, тут помассировал, тут попрыгал, там мешки, ну, то есть прыжки лимфатические. Вот, и, соответственно, здесь будет, по-моему, мышцы электричка, в, в этой зоне, насколько помню, межреберные, они глубоко вот туда нужно, и малая грудная, вот она отсюда, достает. Тут как подумать надо. Скоро мы тут откроем коврики, Зачем Тут не нужна тебе помоя. Тут не нужна Тут ей нужна разгоняйся. Так, ну в общем, овалы, я поняла. Овал, холка, ленки. Овал холка. Грудной отдел. Да? Вот интересно. Мне это вызывает азарт. Тогда отлично. Спасибо вам за мастер-класс, за ваше участие. Благодарю вас.